Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и в этом видео мы поговорим о Венере в знаке Рак. Начнем с того, что Венера — это планета, которая отвечает за нашу способность любить, дарить эту любовь окружающим и радоваться жизни. Именно транзиты Венеры по тому или иному знаку показывают, насколько мы заинтересованы в тот или иной период, Дарить вот эту радость окружающим и наслаждаться жизнью. И каким именно образом мы будем получать вот это наслаждение жизнью. Венера переходит в знак Рак 18 июля и будет находиться в этом знаке по 11 августа. Венера это планета любви и красоты, удовольствий. А Рак это самый заботливый знак зодиака. Поэтому сочетание этих двух компонентов очень гармоничное, очень благоприятное для отношений. Венера становится заботливой, находясь в знаке рак. И в принципе любовь именно и воспринимается в этот период сквозь призму заботы. Есть желание проявлять самые нежные чувства по отношению к тем людям, которые вам дороги, которых вы любите. Венера в раке вот способна обнажать самые, самые сокровенные эмоции и чувства, которые люди порою прячут и которые могут быть не проявлены, не высказаны вовремя. Поэтому для многих данный период может оказаться временем, когда вы переживете всплеск эмоций, когда многие моменты будут выходить наружу. Если так происходит, то это говорит о том, что вы были склонны многое подавлять, держать в себе. И вот под воздействием данного транзита эти все накопленные чувства, они прорвались наружу. Но в целом Венера в Раке на самом деле не очень-то любит именно разговаривать на тему чувства это больше то положение когда человек определенными действиями и отношениями показывает э, вот что у него в душе по отношению к другому э, в этот период времени могут быть проявлены самые красивые стороны человека и это касается как тех отношений которые уже сформировались так и тех отношений, которые только-только зарождаются. Во время транзита Венеры по знаку Рак забота, чувственность, семейные ценности выходят на первый план. Причем это касается в равной степени и мужчин, и женщин. Венера в Раке дает желание вступать только в безопасные отношения, то есть быть с тем человеком, в ком уверен, и кто дает вот это чувство, стабильности надежности кому хочется доверять и открыться поэтому если есть какие-то недомолвки если есть взаимные обиды сильные которые не проговорены они в этот период могут быть препятствием для полноценного развития отношений и для того чтобы паре в этот период было комфортно находиться рядом друг с другом и раз уж мы с вами будем проживать такое идеальное сочетание венеры в знаке рак давайте разберемся для чего этот период подходит и куда лучше направлять свои силы и энергию в первую очередь это конечно же совет делиться своими чувствами эмоциями с теми кто вам дорог дарите тепло своим близким это хороший период для того, чтобы быть в кругу семьи и заботиться о тех, с кем вот ваше сердце, да? кого вы любите всей душой. Если так сложилось, что в вашей жизни пока что нет такого человека, то отправляйтесь на поиски. Это хорошее время для того, чтобы действительно... Ну, как минимум для себя определиться, чего вы хотите от жизни, с каким человеком вы хотите быть вместе. И поэтому будет намного легче, в принципе, понимать, кто вам подходит, а кто не подходит. Это очень хороший период для того, чтобы уделять время, финансы, внимание дому. А, поэтому... Не исключены покупки для дома, это может быть мебель, это могут быть другие бытовые предметы, связанные с благоустройством дома. Но в целом вы должны понимать, что все, что вы будете покупать в этот период, оно будет вас радовать долгое время, оно будет давать вам ощущение комфорта, уюта. Это может быть даже какая-то мелочь, но она, знаете, будет дорого вам вы будете постоянно на этот предмет обращать внимание вам будет приятно им пользоваться поэтому если вдруг вы посещаете магазин или получаете вот что-то даже в подарок то старайтесь прочувствовать насколько эта вещь вам близка если вы сильно захотите этот предмет, или если вам сильно понравится тот подарок, который вы получили, то вполне вероятно, что это чувство, это отношение будет надолго, и эта вещь будет действительно вас радовать и будет поднимать вам настроение. Какие трудности могут быть в период Венеры в Раке? В первую очередь это гиперэмоциональность и Ранимость, когда вы переполнены какими-то чувствами, эмоциями, и вам это непривычно, вам тяжело совладать с тем, что с вами происходит. Тяжело это все как-то в правильной форме выразить и держать в себе тоже невозможно. И многие люди ощущают себя растерянными, когда переживают такую бурю эмоций внутри. Следующий момент это... То, что если ваша любовная история только начинается то могут быть своего рода эмоциональные качели когда вот например человек может ранить вас просто не зная да что вам вот это например не нравится эта тема неприятна а вот Венера в раке не любит вот прям не зная человека сразу же душу наизнанку и показывать, что ее это ранило или обидело. Рак – это знак, который любит вот в панцирь, да, ховаться, поэтому прятаться. Поэтому в этот период времени вы будете склонны, возможно, что-то вот держать в себе, не договаривать, если речь идет о новых отношениях. Но все же но нужно стараться не обижать другого человека, зная, что в этот период все люди очень и очень чувствительны и именно вот это может порой быть препятствием для начала новых отношений. Но в целом для тех, у кого отношения уже сложились для тех, кто действительно любит друг друга, это время очень благоприятное, когда даже слов не нужно, чтобы понимать друг друга, понимать отношения друг друга, Достаточно прикосновений и теплого взгляда. И напоследок давайте рассмотрим аспекты Венеры, которые она будет делать, проходя по знаку Рак. Это хоть и последний, но очень важный раздел, который тоже будет давать нам возможность понимать вот эту градацию наших эмоций, которые мы будем проживать в предстоящий период. Итак, 24-25 июля Венера будет делать квадратуру к Юпитеру. Этот аспект подталкивает к повышенным тратам и такой чрезмерной эмоциональности, когда все воспринимается намного ярче, чем есть на самом деле. Это неблагоприятный период для финансовых вложений, крупных приобретений а также для того, чтобы принимать важные решения, связанные с темой отношений. В этот период стоит эм, все-таки следить за своими желаниями и не потакать себе в этих желаниях. 27-28 числа Венера будет в соединении с Луной и Лилит. Это период турбулентный, э, как в финансовом плане, так и в эмоциональном. Э, я бы не рекомендовала вам в это время заключать крупные сделки я бы не рекомендовала крупные покупки совершать что-то по бизнесу важное решать именно вот касательно развития и финансовой составляющей а в то же время в отношениях тоже может наблюдаться такой момент самонакручивания, когда вы фокусируетесь на негативе поэтому фильтруйте и старайтесь вот как наблюдатель смотреть на определенные ситуации, не вовлекаясь в них всецело с головой и полностью эмоционально. В целом данное соединение может давать и, знаете, такую необъяснимую тоску, когда вот вроде бы все хорошо, но что-то не так. Это влияние лилит. То есть в этот период... Эмоциональность, вот эта, которая присуща данному транзиту, она как раз-таки может себя проявлять не в самом лучшем свете. Но период этот непродолжительный, поэтому готовьтесь и отслеживайте свои реакции. 1 по 4 августа между Венерой и Ураном будет текстиль. Это период непостоянства в эмоциях, период, когда может что-то в семье неожиданно произойти и. Это повлечет за собой расходы, финансовые траты. В том числе могут быть и нестабильное эмоциональное состояние, когда есть вот какая-то доля неопределенности в том, что вы чувствуете, как вы относитесь к тем или иным вещам. И некоторые люди, которые вот сильно реагируют на Венеру, они могут в этот период чувствовать себя слегка разбалансированными, так как... Будто бы расфокусировка внимания происходит и не знаешь до конца, на чем же сосредоточиться Зато с 6 по 8 августа нас ожидает Трин, Венера и Нептуна Это самый, что ни на есть, аспект романтики, влюбленности, творчества Это хорошее время для того, чтобы погрузиться в какое-то хорошее состояние, приятное состояние это прекрасный период для творческих людей. И опять-таки вот по теме отношений, это аспект такой безусловной любви. Чаще всего по детях проигрываются, когда они чем-то радуют, когда есть возможность провести время вместе. Но также этот аспект часто дает лень. Пассивное такое состояние, когда вроде как и есть, что-то благоприятное или возможность или событие но человеку может быть попросту лень пойти на это мероприятие встретиться с кем-то поэтому конечно аспект хороший но многое зависит от вас как вы среагируете на этот аспект и как будете себя вести в этот период а для этого нужно понимать чего вы хотите или отдохнуть абстрагироваться побыть наедине с собой или же провести это время с таким максимальным эмоциональным зарядом, который будет как топливо для ваших дальнейших действий. И, наконец, с 8 по 10 августа Венера будет в оппозиции к Плутону. Это последний аспект, который сделает Венера, находясь в знаке рак. И он, конечно, не самый, далеко не самый приятный. Но, тем не менее, озвучиваю я все аспекты, как положительные, так и не очень, для того, чтобы вы... С одной стороны, не упускали возможности, с другой стороны, могли себе соломку подстелить. Этот аспект часто, знаете, проявляется даже не совсем явно, а завуалированно, так как это аспект и определенных манипуляций в отношениях, это и аспект какого-то недоверия, даже давления. Поэтому не всегда это какая-то ситуация, которая прям в лоб происходит. Бывает так, что нужно только догадываться, что же произошло на самом деле, и мы видим только последствия. Но тем не менее важно понимать, что аспект будет давать определенный накал, внутренние раздражение, кто-то может в этот период проявлять антипатию по отношению к вам или вы можете испытывать эти чувства по отношению к кому-то но все же не стоит конфликтовать в этот период не стоит обострять вот и так накаленную ситуацию если так произойдет в деловой жизни этот аспект может давать конкуренцию ожесточенную борьбу Особенно между женщинами, когда есть борьба за место на работе или за должность. Или когда нужно вот просто разобраться в какой-то истории. Кто-то прав, кто-то виноват. И вот как раз тот, кто виновен, может прибегать к манипуляциям для того, чтобы завуалировать, что же было на самом деле. К таким вещам нужно быть готовыми и сохранять душевные спокойствия и равновесие. Кстати, вот это, знаете, такой универсальный прием, когда работает у вас в карте напряженный аспект от Плутона. Старайтесь вот самообладанием своим управлять. Как только вы успокоитесь, вы сразу почувствуете, что вы обладаете определенной властью в этой ситуации, так как вы становитесь ведомыми, когда слишком эмоционально воспринимаете вот те или иные вещи, и тогда уже вами могут управлять те, кто вас на эти эмоции вывел. Поэтому можете потренироваться на данном аспекте, именно вот сохранять спокойствие, и все будет обязательно хорошо. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за просмотр, пишите в комментариях, как вы ощущаете транзит Венеры по знаку Рак, что изменилось в вашем состоянии, будем с вами на связи, всем пока-пока.